Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео я расскажу расстояние между строками Word. Наверное, вы уже не раз обращали внимание, что бывает текст, который неудобно читать. Вроде бы размер букв, подходящий и шрифт, но что-то не то. Абзацы бывают либо будто сжаты, как будто да, либо они слишком расширены. Давайте вам приведу пример: вот, допустим, отрывок. Евгения Онегина так вот видите да вроде бы текст нормальный но абзац нас не устраивает как сделать комфортный абзац допустим если уже текст напечатан то мы его полностью выделяем нажимаем control a нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем абзац далее у нас есть здесь интервал межстрочный нажимаем одинарный к примеру и у нас с вами сразу шрифт и размеры текста становятся читабельным также мы можем опять выделить и посмотреть в абзаце у нас есть интервал полторы строки окей видите можно также в абзац не залазить а сверху есть вот такая кнопочка, называется «Интервал». Нажимаем на нее и, соответственно, здесь уже можем выставить значение, которое нам необходимо. Также можем полностью удалить, либо другие варианты, которые вам нужны. Я считаю, что самый читабельный – это единичка. Ребят, вот так можно регулировать расстояние между строками в тексте Word. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!